В любую погоду и в снег, и в дождь на улице города несут службу сотрудники полиции, которые обеспечивают безопасность граждан, недопущение правонарушений преступлений. Помимо сотрудников полиции в составе нарядов у нас есть и Росгвардии, представители ДНД, а также наши служебные животные. Это напарник мой, Карлес, немецкая овчарка, 4 года ему. Запел, он, ехали на выезд, надо было срочно, включили мигалку. И он прям в салоне у нас запел. И пел, пока мы ехали на выезд, он пел. Вот, Ну и потом попробовали еще на улице, и то он, все. После этого стал певцом. «Запел, в принципе, тот первый, поэтому как бы поет да поет, как бы я на этого не обращал внимания, а потом, когда уже услышал, что и тоже поет, может и подслушал и тоже запел потом отдельно от него, поэтому как бы они же тоже иногда вместе бегают, общаются, скажут, что я пою, а ты что, отстаешь от меня». Сфоткались. Как они себя вели? Хорошо, сидели.